Сегодня удивительный день, сегодня у нас тепло и поле одуванчиков. Всех приветствую, всем рада, кто зайдет и увидит эту красоту, которую нам дает природа. Всем добра и счастья, всем любви и больше нам бывать на свежем воздухе. Пока!